Москва, Дорогие товарищи и друзья Каждый день мы радио слушали, у нас же радио было И каждый день мы спрашивали Евгении сломон выкрутится он или нет Она с самого начала, она же полугрузинка была Она с самого начала сказала, он не выживет Но каждый день передают состояние его здоровья и каждый день мы к ней несемся в лазарет спрашивать. Ну как, вот не умирает же? Утро 6 марта 1953 года. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров Союза СССР и Президиум Верховного Совета Союза СССР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 товарища сталина э, застали лежащим на полу нет говорили, нет застали лежащим на полу первый пришел туда берия и потом то ли писали то ли сплетничали но все знали то он упал он лежал на полу и никто не, он никого не вызвал бери и неизвестно может он что еще подсыпал ему он его стал бояться. Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Сначала он болел, мы в школе были, и вдруг Сталин номер, а у нас урок физкультуры был. Мы сидим хохочем, а преподаватель физкультуры говорит, вы что смеетесь, Стали умер, а вы смеетесь. Мы так хохотали, что... Нам все равно было. Я домой пришла, говорю, мам, как мы будем дальше-то жить? Сталин, мы решили, что без Сталина вообще, везде Сталин. Что он прям руководит нашей жизнью. А она говорит, ничего, как жили, так и будем жить. Ну, конечно, в общем-то, радость. Я не танцевала, не прыгала, но, честно скажу, радость. Радость не такая вот, О, ура. Конечно, я от восторга не знала, куда деваться. Я боялась даже идти в корпус к детям, я боялась, что у меня на лице написана «Улыбка» от, у... от уха до уха. Я делал лицо скорбное. В сердцах миллионов людей Острой болью отозвалась Горес на весть. Я пришел на второй урок и сказал, там Сталин что-то с ним такое случилось. Да, это не, не может быть, это вообще не, не может быть. Все зашевелились, побежали за газетами, которые в этот день позже вышли. Народ стоял около киосков. Я к этому отнесся, я еще не понимал, что нас ждут большие перемены. Открыто говорят, ну, придет другой такой же, понимаете. В эти горные дни все народы нашей страны еще теснее сплачиваются в великой братской семье. У нас в квартире жил человек, он был главным бухгалтером. Вот как тогда интересно люди жили. Главный бухгалтер Министерства здравоохранения жил в коммуналке с тещей. И вот я в шесть часов выхожу на кухню, говорю эти тещи Кладби Васильевна, А Сталин умер. Она мне говорит, да, так спокойно. Я говорю, ну да, вот только что передали по радио. Она говорит, вот видишь, какие дела? А Иван Васильевич сегодня кофе не стал пить. В траурном уборе, нефтяные вышки Баку. Вот, 6 марта 1953 года, то есть на другой день, как старый номер, да? Но это письма, когда мама уже была в ссылке, Сами понимаете, как она была настроена по отношению к Сталину. Тем не менее, она пишет, такое ужасное горе, умерся Сталин, мы тут все даем, вообще и плачем. Я, я это когда прочла, я просто чуть со стола не упала. Сегодня настроение очень плохое в связи со смертью великого вождя товарища Сталина. Я только что пришла с митинга, да, с травмного митинга, вот. Воображаю, как вы это переживаете. Будем еще лучше работать и этим докажем свою преданность. Родина, что ли, да? Все, и свою преданность, да. У меня ничего нового. А? Хорошо? Глубокий траур, Оделись города и села советской страны. И такой стон шел поделенный. Так я вместе с детьми плакала. В школе мы все стояли у портрета со слезами, и я стояла. А потом я пришла домой, а там стол накрыт. И все говорят, ура, праздник большой. Усатый накрылся. Вот только тогда я поняла, что он плохой человек. И вот тогда мне мама все это объяснила, кто такой папа, кто такой Джугашвили. На улицах столицы, в центре и на окраинах возник бесконечный поток людей, устремившийся в этот день траура к дому Союзову. Был заполнен камергерский переулок, была заполнена Дмитровка. Значит, кусочек э, бульварного кольца до трубной площади, а весь остальной город в этом участие не принимал. Какое это будет соотношение? Трудящийся столица. Шли в колонный зал для великого прощания с гениальным вождем и учителем трудящихся. Москва четко раскололась. Котел, который кипел около колонного зала и там в сторону Трубной площади и весь остальной город. Я ездила в этот день по всему городу. Никакого ощущения, что что-то произошло, не было, а вот эти истерические, вопящие толпы около колонного зала были. Когда люди проходили через колонный зал, их выгоняли аж за Белорусский вокзал, чтобы они по цепи они уходили туда. А ввиду того, что мы здесь жили, нас пропускали обратно. И было соревнование, кто больше пройдет. Делать ничего было. Все заблокировано, школа не работает. Я прошел 18 раз мимо гроба. У гроба вождя. Собрались его верные ученики и соратники, руководители партии и правительства, члены семьи товарища Сталина, члены Центрального комитета партии, партийные и советские руководители союзных республик. Где-то посередине может быть, даже ближе к Арбатской площади еще, уже заметная толпа стала, а я ждала ребенка. Я себе представляла, что мы там будем стоять в такой молчаливой скорбной очереди, а тут толпа. Ну, я было хотел назад, но толпа прет назад – не пробьешься. А по бульвару едут конные полицейские, ну, милицейские. И надо сказать, хороший, мне милиционер попался. Он сказал, и чего ты, дура, приперлся? И перегнулся через решетку, поднял меня и на сквер поставил, а по скверу закрыто было. Мы только по улицам шли, и сквер пустой был. Ну и домой вернулся к счастью, потому что, конечно, я бы не только ребенка потеряла, и сама могла погибнуть, но ребенка уж точно потеряла бы. А так, слава тебе, Господи, есть у меня сыночек Миша. Одна за другой вступает в Дом Союзов делегации крупнейших промышленных центров советской страны ⁇ Ленинграда, Сталинграда ⁇ и многих городов, областей, краев. Когда он умер же, ну, но не то, что ну, я там... Ну, в общем, я тоже хотел посмотреть на его гроб. но ну, поскольку я жил на Тишинских районах, я знал все там ходы и выходы, мы вышли на Трубную площадь, и вдруг сверху народ попер. И нас начало крутить. И я понял, мы с приятелем, значит, мы краю, краю, краю, а все автобусами закрыто. Представляете, выйти некуда. Значит, и грузовики. Я дошел до грузовика и впрыгнул в кузов. И мой приятель впрыгнул. Мы поняли, что надо удирать. Открылась какая-то щель, приехали медицинские машины, и мужики говорят, помогайте. И мы таскали людей, которые в омороке были там. Помогали выйти в эту щель. Так я и не дошел никуда. На трубной сейчас кончился Подходим к трубной площади. Нас останавливает. Мы стоим минут двадцать. И вдруг мы видим, отсюда выезжает один грузовик, потом второй грузовик, и в нем вот такой вот конусом, вот так вот конусом, посмотрите, набросана обувь. Обувь. Причем.. Вот от, от таких вот туфелек вот, до таких вот, все, посмотрите, машины, обуви, детская, женская, мужская, посмотрите, колонна замерла, а где же люди? Так переворачивали даже эти машины, настолько, понимаете, народ озверевший был. Залетали в квартиры и кричали, как так сказать, перейти на следующее здание или тот проход, или черный ход. В общем, было что-то жуткое. Велико народное горе, в глубокой печали проходят перед гробом советские люди. Нас заперли, три дня мы не выходили на работу, а потом погнали. Я тоже думал, лучше будет <road> или хуже, вот и все. Не дай бог, чтобы нас ну, боялись, основной, в основном боялись самоуправства, потому что смерть со смертью Сталина мы боялись, что будет ожесточение против антисоветчиков, что вот, мол, Сталин умер, а это, может быть, и вы виноваты в этом замешанные. Шел разговор только, кто вместо него встанет. Если говорит, будет Калинин, если будет еще там кто-то, ну конечно, дедушка, это лунстароста с бородкой, такой он добряк. Он нас, нас всех отпустит на все четыре стороны, а другие шлепнут, шлепнут, обязательно. Это у нас был радостный день, вот. Но это так уже чувствовали, понимали и значит, это, это радость не проявляли открыто. Можешь угодить в бур в бараку сильнее режима или картера, или как называют, так. Штрафные лагеря, где ты находишься в камерах, и у тебя 25, и никакого варианта вроде выбраться. И тут умирает вот этот, вот этот, я понимаешь, не нахожу слов дальше, умирает Сталин. Я помню до сих пор, как подходит майор Ванюхе, начальник отдела борьбы с бандитизмом, говорит, что, Туманов, гуляешь? Я говорю, гуляю, гражданин начальник. А такая, знаешь, проволочный проволокой колючий дворик, он так улыбается, у него интеллигентное лицо, несмотря на должность начальника отдела борьбы с бандитизмом, вот знаешь, такое лицо очень, и улыбается и говорит, ус хвост отбросил Сталин, значит, умер на жаргоне, они тоже все говорили на жаргоне, я так немножко одурел, я говорю, гражданин начальник, вы что, серьезно?» Он говорит, «Разве такими вещами шутят?» Я бросил гулять, влетел в камеру, оттолкнул этих надзирателей, никто ничего не понимает, мне еще минут 15 гулять, понимаешь? Влетел и, значит, прокричал там, «Волчки сталина на задох, ну, в общем, и, и все, естественно, понимали, что что-то должно случиться. Ну, миллионы сидят в тюрьмах. В этот день было опубликовано постановление совместного заседания Пленума Центрального Комитета Партии, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР о мероприятиях по организации партийного и государственного руководства. С одобрением воспринял народ это постановление. Руль партийного и государственного руководства в нашей стране надежных руках, в руках верных учеников и соратников великого Сталина, ни днем, ни ночью не замирает мерная как накат морских волн, движение на улицах, перемыкающих к дому союза. В один из этих дней, по-моему, это было 8 марта, тогда 8 марта не был праздником, был день рождения у какой-то девочки на Таганке, я помню. Ну, день рождения, он святое дело, тем более мы молодые, а еще оставались матрацы, которыми завешивали окна во время там, атак немецких. Вот мы завесили окна этими матрацами и отмечали ее день рождения станциями и поцелуями. Утро 9 марта 1953 года. Как раз мы жили на поселке Кадыгчан. Это был такое Всемирное горе. В нашем клубе тут разница 8 часов времени и 8 часов вечера, тут, наверное, было 12 часов дня, в клубе собрался весь вольный народ, в клубе, и мы пионеры в галстках, стояли значит, в первых рядах, и по радио транслировали всю эту церемонию. Там я даже помню, Берия что-то там взахлёк, чуть ли не со слезами там что-то говорил. Народы нашей страны могут быть уверены в том, что Коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранить стальное единство рядов партии и руководства. Я была в детском саду в последней группе, но я была на год старше. Нас всех выстроили, это же 5 марта. Около кабинет директора на улице. И пока шла... Мальчиков сняли шапки. Всем по пять, по шесть лет. И пока шла демонстрация там, похорон, дети, мы все, стояли по стойке смирно, около открытого окна кабинет директора, из которого доносились эти самые все с Красной площади. Дети маленькие, не подписывать не отойти, ничего. Вот что хочешь, то и делай. Большое горе пришло к нам. Умер наш дорогой отец, наш учитель, товарищ Сталин. Мы росли озарённые доброй, ласковой улыбкой вождя. Первым словом, которое мы научились говорить и писать, было вместе со словами папа и мама имя Сталин. Советские пионеры клянутся, что они свято будут выполнять заветы вождей, Учиться, учиться и учиться. Все встали, все. гимн там играл, и все встали. Мы рыдали все в три ручья. Все дети и взрослые, ну, кого я видела, женщина, как мужчина, ну, может, не плакали, не да? мы стояли, потому что в первых рядах. Но мы-то ревели белого просто все. Искренне, понимаете, потому что Сталин. Как же теперь без Сталина? Когда умер Сталин, мы плакали с мамой. Но мы его не жалели, мы плакали от страха. Кто еще? Кто еще? Может, еще хуже будет. Понимаете? Вот так. А мы с, с Арнольдом сидели за одной партой. С нами никто не хотел сидеть, потому что я бандит, а он фашист. А мы еще укрылись. Арнольд говорит, что Шакал умер, да? Я говорю, да. А -а -а, мы радуемся. Но ну, мы от смеха давимся, такая радость у нас у обоих. А -а. А учительница наша по географии, она считала, что мы задыхаемся от плача. Она Арнольда по плечу, ничего, ребята, партия нас не оставит. Она, она нас выручит. Я говорю, Арнольд, очень хорошие времена наступили. Мы можем долго гулять, не учиться. Он говорит, а что будем делать? Я говорю, как у, плаксо, у нас так и называлась, одна девочка была русская, она плаксой, мы ее называли. Мы ее на перемене поймали. Как урок только начнется, ты заревешь. Не заревешь, мы тебя на перемене это в общем, сделаем. И приходит учитель, там, допустим, урок начинается, классная работа, и вдруг эта девочка... Господи, что будем делать? Генеральный секретарь ЦК партии, вождь мирового пролетарета, умер. Э -э -э -э. Девочки подхватывают. Потом мальчики сами, знаете, э -э -э. Учительница попробуй, не попробуй. Она на второй день ее увезут, а, осудят. а -га. и урок сарада. А мы, мы этим делом занимались две недели. Потом... Это нас рассказывала учительница по географии, Мария Степановна. Плакали, знаете кто? Плакали, весь советский народ плакал. А у меня другое запомнилось. Когда зеки на плацу шапки кидали кверху и, и говорили слава богу, говорит, вот, кличка у него была, знаете какая у сталинских? Гуталинчик. Это его была кличка непосредственная. Гуталин манючий. Мы в телевизоре мы, мы видим, вот, как, как люди тут в Москве плакали. Вот, не? Я не понимаю, этот, не, там лагерь, никто не плакал, никто не. Наоборот, не, они были очень... Э, все сказали, сейчас будет лучше. Истонки, малолетки, носились по лагерю. СССР, СССР, СССР. Что такое? Вообще они глухонемые были, не разговаривали с нами. Сэр. А тут СССР, СССР. Но все-таки отловили одну. Спросили, смерть Сталина спасла Россию. Я хорошо даже помню, даже вот сейчас, вот вы меня спрашиваете, а я вижу двух грузин, которые, ну, лезигинку танцевали. Но молча проявляли, значит, на них смотрели, видели, тоже радовались. Я Лезигинку танцевала. Я танцевала самую настоящую лезгинку откуда у меня в голове, я помню одно такое вот это самое движение, а вообще я просто хотела сбросить в себя все, порвать тебя и швырнуть их куда-то такое. Одна носилась по комнате, как под мотив резьгинки. Уже в этот день я, я не увидел портрета Сталина у себя в комнате. Я потом только через пару дней там увидел, что вот он лежит э, стеклом вниз. Пора выполнить решение партии правительства, принятое в марте 1953 года. То есть умер Сталин. И тогда вот в этой обстановке вселенского горя все плакали. Народы, я всем говорю, вы помните, когда Сталин умер? Что теперь будете делать, когда Путин умрет? Народ прощается со своим вождем, другом, учителем, отцом. На следующий день заявилась моя бабушка с тортом, с какими-то бешеными конфетами. Вся из себя такая дама просилась у директора, меня забрала, отвела меня в лес, а мы в лесу за городом были, в детском саду. Отвела меня в лес, нашла пенек, накрыла скатертью и держала передо мной речь, что если ты думаешь, что он попал в рай, никогда в этого в жизни не будет. Такие люди, как он, только в аду. Он уже сейчас жарится. То есть я вот я помню, что. Кушай, дети, деточка, кушай. И я этот торт наворачивала. Это был сегодня великий день, сказала она. Сегодня он, наконец, сквозь грозы сияло нам солнце свободы и пенин великой нам путь озарил нас вырастил сталин на верность народу на труд и на подвиги нас вдохновил